До после радиальной кератотомии возможно. Неприятный, но самый, так сказать, менее осложненный метод ⁇ это сделать ФРК. Кроме этого, но ну, ФРК, если делать, то нужно использовать специальные еще медикаменты для того, чтобы не появилось дополнительное рубцевание. Другим, это то, что я, как говорится, достаточно испробовал и действительно хорошо работает в моих руках. Um, другие методы люди пробовали делать и лазик, при, том, при, том, при том стандартный, не фемто лазик. Um, если старые рубцы, они держатся. По части фемто лазика я бы это не делал, потому что уже хотя бы по своему понятию, это ясно, что в том месте, где находятся рубцы враговицы лазерный луч не проходит. Значит, в этом месте лазер ничего не режет. И тогда будем разрывать старые рубцы. Поэтому я не думаю, что фемто лазик или смайл представляют реальные системы докоррекции. До О чем еще можно подумать? Вообще не трогать торговицу и сделать докоррекцию с помощью линз. Фактичные линзы, или если уже соответствующий возраст, потому что насечки же были сделаны давно, может быть даже обмена, как говорится, собственного хрусталика, рефрактивный, refractive lens exchange.